Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Теперь с помощью инспекторов ГИБДД будут взимать долги у тех, кто не оплатил налог. Принцип действия таков. Полиция останавливает машину, налоговик проверяет по базе данных гражданина, а судебный пристав в соответствии с законом может потребовать оплатить долг или наложить арест на имущество прямо на дороге. А еще говорят, что в современной России никаких инноваций, а они вот, каждую неделю по новому налогу и методу сбора ОНОВА. К СВВ закону, вступившему в силу в прошлом году о гуманном обращении с животными, что породил огромные стаи агрессивных зверей на улице, с 1 января вступают новые поправки, требующие пожизненной отправки животных в приют, в честь чего мэрия Красноярска просит 500 миллионов рублей на новый приют для собак. Вот буржуазная власть и показала, к чему этот опасный для людей закон был принят. Защищать песиков и собачек – это, конечно, хорошо, только вот полмиллиарда рублей для них является целью более приоритетной. По данным Левада Центра, интересы власти и общества не совпадают, уверены 72% россиян. Прежний рекорд, 68%, был зафиксирован в преддверии зимних массовых протестов в октябре 2011 года, причем недовольство проявляют наиболее активные группы граждан. Получается, что те же самые активные слои населения участвуют в выборах, где партия буржуазной власти, которой они недовольны, стабильно набирает большинство голосов. И это противоречие еще раз свидетельствует о порочности буржуазного строя, где жестокая эксплуатация человека прикрывается лживой пропагандой и имитацией выборов, Благовещенский городской суд, в котором рассматриваются иски родителей 27 инфицированных детей, был представлен акт Роспотребнадзора о завершении расследования массового инфицирования пациентов Амурской областной детской клинической больницы, неизлечимым вирусом гепатитом С. Число детей, зараженных в гематологическом отделении через инъекции с 2000 по 2019 год оценивается в 169 человек, а число лиц с которыми они контактировали только в больнице, превышает половиной тысячи. В больнице выявлены многочисленные нарушения от элементарных до системных. Персонал и начальство больницы не захотели быть стрелочниками, наняли юристов, которые пытаются сделать акт Роспотребнадзора несущественным. Аргументами служат как формальные процедурные придирки, так и системные недуги, поразившие всю медицину, каждую больницу и поликлинику. Настоящее имя этой болезни общества – общество, капитализм. И пока общество не излечится, по попустительству буржуазных чинуш любая даже самая слабая и никчемная инфекция может привести к роковым последствиям. Бывшего главу Минфина Ингушетии Руслана Сычоева осудили за растрату двух миллиардов рублей из бюджета, при этом задерживать его не стали. Бывшего чиновника обязали прийти на приговор. В итоге Магазский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Однако Цычоев на него так и не явился. В связи с этим он объявлен в федеральный розыск. Система, построенная на воровстве и обмане, воспитывает таких же прекрасных чиновников, что не прочь залезть в казну и присвоить миллиард рублей. Товарищ, вступай в борьбу за справедливый строй, вступай в борьбу за социализм. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов.